Агентство Ледокол. Можно задать несколько вопросов? Я не отвечу. Не смогу. А не хотите попробовать? Может <с быть, сможете? А вы выключите сначала телефон. Я попробую тебе выключить. Телефон выключите. Я могу так вот убрать, если стесняетесь. О чем вы? О чем? Не то, что стесняюсь. Я и не знаю. Нашу власть я не очень научился люблю. Вообще вопрос, собственно, про сегодняшний день. Что вы, собственно, день? Да никакой радости, Чай. день. Хм. День России. Троица. Иисус Христос, там говорится, воскресенье. А остальное-то что? День России, какая раз. Вы посмотрите, никакой. скажи, сколько праздников раньше было? Тут какие марши были, люди орали, взяли. А сейчас что? чё, чё? Пустой город, все уехали, у кого то копейки есть, все смылись, а это вот полгорода ваших нерусских, ненавижу их, узбеков, таджиков и эти. они заграбастали места, где я бы могла работать, как меня никуда не берут, дворником, уборщицей, а они захватили в эту нишу и рынки все захватили, о чем? Вы их загоните все в Узбекистан, там их вот так стойко, им даже жрать нечего будет, их там стоять негде будет. И на все сто. По сто детей, блядь, и по сто жен. А нам не на что, а они вот этих вот рабов выращивают себе, которые на рынке стоят. Извините, я сама слышала по телевизору, Таджикистан в два раза увеличился за какие-то пять лет. Почему они там войну то устроили? А они там жить нет, где жрать нечего. Потому что они в два раза, понимаете? Два раза увеличили за какие-то пять лет. Только за пять лет. Сегодня показывают, как растет население. За счет того, Вот этих ибучих. Даже не, не надо ко мне подходить. Понятно. Спасибо. Всего вы... Здравствуйте. Я из информагентства «Ледокол». Можно задать несколько вопросов? По... Из информационного агентства «Ледокол». Угу. Можешь задать несколько вопросов? Ну давайте. Сегодня 12 июня. Отмечаем вроде какой-то праздник. Что это, собственно, за день? Святой Троицы. И второй праздник это День России, 12 июня. А к чему приурочен этот день? Ну как почему? Во-первых. Что вообще отмечается в этот день, собственно? Ну, многое что отмечается. Ну вот, например, если на ну, вот, допустим, День России. Что отмечаем? О наших достижениях. Что было? Ну и, конечно, даты. А какой именно дате? Олег, объединение России. Объединение России. Ну, вообще-то на Ну вообще, ну вообще официально э, День России приурочен к дате э, принятия декларации о суверенитете РСФСР в 1990 году. Это как раз пере, перестройки. Ну да. В 190 году, 191 перестройка началась. Ну да. Только она началась немного раньше. В этот момент она еще шла. Но ну, основные годы были вот эти 90-е. А вы как считаете, это хороший праздник или нет? Я считаю хороший. Угу. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно задать несколько вопросов? Какой сегодня день? День а... России. К чему приурочен этот праздник? Какое событие вообще произошло? Независимость, Независимость России. Ну, да, действительно. Это приурочен праздник к Дню Суверенитет Российской Федерации, а именно к подписанию э, документа, который называется Декларация Суверенитета РСФСР, которая была подписана 12 июня тысяча 1900... года девяностого года а как думаете это хороший праздник или нет ну может быть наверное. Спасибо. всего вам доброго я из информагентства ледокол можно задать несколько вопросов сегодня 12 июня вроде как какой то праздник отмечаем какой и я помню. А, с чем связан этот праздник? А, так, несколько текуцей. А, По-моему, когда подписали... Нет, я, честно, даже не помню. Что ну, надо... это связано с чем-то таким событием историческим точно? Ну, историческое событие, это, собственно, да, подписание документа. Э, декларация об суверенитете РСФСР да, да. в 90-м году. Как думаете, это вообще было необходимое событие или хорошее? Не могу судить, я не жил в то время. А вот получается суверенитет, то есть значит независимыми стали. А вообще. Россия от кого стала независима, как думаете? Ну, как я всегда понимал, когда на школе учили, что вышло из союза, то есть стало ну, самостоятельным, самостоятельным государством. В этом плане стал суверенитетом. Угу. Как думаете, это было необходимо? Ну, я же говорю, я не могу судить. Не при мне это все происходило. Может быть и было, может быть и нет. Хорошо. Спасибо. Всего вам доброго. Я из информагентства «Ледокол». Можно задать несколько вопросов? А, сегодня 12 июня. А, да. Две... Вопросы проводим, поэтому видеозапись проводим при этом тоже. А, сегодня 12 июня. Вроде как какой-то праздник отмечаем. Какой, не знаете, День России. А почему этот праздник приурочен? Почему? почему этот праздник приурочен? Ну, с чем связан? С Россией наверное. Все. Так и называется Жизнь России. Ну, вообще он приурочен к событию 1990 года. В этот год, 12 июня, произошло, получается, подписание Декларации суверенитета РСФСР первым съездом народных однако да и получается подписали свою собственную независимость как думаете от кого я Ладно. А как думаете это вообще хороший праздник или нет хорошо. хорошо спасибо всем вам... здравствуйте я из информагентства ледокол можно задать несколько вопросов по поводу сегодняшнего дня? Ну, сегодня получается 12 июня. И вроде как какой-то праздник отмечаем. А, что это, собственно, за праздник? Uh -huh. Так, День России. А, с чем связан этот праздник? А, праздник. С чем? Хорошо. Вообще, получается, этот государственный праздник связан с подписанием такого документа, который называется Декларация об суверенитете РСФСР, которая была принята в 1990 году, 12 июня. Это когда путь-то началась? Да. Нет, Пучта в 91 был. А, до этого. А потом распалась. А декларацию приняли, да, это... Интересно. Да. И как праздник начал еще отмечаться с, с 92-го года. Но он назывался как раз вот не День России, а как день именно вот суверенитета Российской Федерации. Как, как думаете? Вот получается, вот суверенитет это означает, что независимыми. А вот независимыми от кого? Сильная, мощная. Нет, нет, нет, нет, нет. От кого независимо? А разве были зависимы? Наверное. А вы считаете, что неправильно? День независимости. Я лично да. считаю, что когда РСФСР был в составе ССР, в принципе, ничем плохо, ничего плохого не было во время. Собственно распад СССР произошел в декабре 91 -го года. Ну, вот. Ничего плохого не было, а почему-то все развалилось? А? Развалилось, как только произошел, э, э, собственно, Белове беловежские соглашения между э, президентами. России, Украины и Белоруссии. Они теперь... Ну, как бы Россия сама? Абсолютно. У нас в составе их вообще не было. А нет, Украина была. Россия... У СССР была, БССР ну, была. Да, вот Они были в составе. Да, да, да. А потом, конечно, три да, не, да не, не, не три государства, 15 государств нет, сразу нет. образовалось. А Беловежское соглашение, только подписывали три человека. Да, ну как суверенное получается. От чего мы не От кого? Ну, по всей видимости, от СССР. Ну такая наша распалась, цепь. все теперь мы самостоятельно от колоннам зависим. Здесь день, день, день Россий, российской федерации. Но вот мы тут делали день российской федерации и будем отмечать день День Беларуси, наверное, там тоже свой праздник, тоже в этот день не отмечают, другой. Я по этому поводу сейчас точно не скажу, но вообще есть у них и в Беларуси, и в Украине имеются свои собственные дни от именно независимости. И тоже имеются документы об декларации собственного суверенитета. Так мы так просто и не решили, от чего или от кого мы не зависим. День России. и День... декларация о независимости Российской Федерации, да? Ну все по-разному по все отвечают. Лично я думаю, что и по свидетельности от СССР, раз уж он подписан в 90-м году. Распад, а позднее? Именно распад произошел уже позднее. Ну да, -да, -да Что тогда, нет? мы были еще в составе независимых понятно. Ну, Правильно? То есть, не так. А как думаете, вообще, вот этот праздник, который мы отвечаем, он хороший или Почему? плохой? Нет. Почему он плохой? Угу. А чем, плохо? чем он плох? Ну, хороший. Наш эксперт. Теперь, наш. Теперь, тем более, когда мы воюем. вообще не воюем на операцию. Этот праздник вообще нужен. Россию надо поддерживать. Угу. Хорошо? А более Ополчили нас весь мир. Мы остались одни. Вот и надо поддерживать самих на себя. Знать, что мы россияне, то мы народ независимы. Пошли они все весом. Ладно, хорошо. Никому мы не подчинимся, никогда не сдадимся. Русский народ. Правильно? Либо не согласны. Ну, наверное. Ну, вот, наверное. А кого вы поддерживаете вот сейчас? Я поддерживаю. Не согласны, С... Я вы... поддерживаю трудовой народ. И интернационал. Ну это понятно, что мы трудовой народ. Это тоже, развить эту тему вообще. Ладно. Вот, а вы поддерживаете вот эту операцию? Операцию? Я вообще про против любых э, войн, а, вот таких. То, именно. Это все против любых войн, но это ну, необходимо было. Же. Именно вот э, такого формата. Такого формата против? Да. Хотя, в общем-то, это, как э, сказал президент, это не война, а да. спецоперация. Да. Так что будем не придерживаться не пока не что этого термина, термина потому что все-таки... Э, то, что применяется на этой, собственно, операции, не применяется того, что обычно применяется при войне. А что не применяется? Уже, это уже, как говорят, вот, третья мировая. Потому что... Нет, если третья мировая была бы, она ну, бы произошла почти, бы по всему миру. Почти. Так, а весь мир нас? Они на Украину все свое, вооружение-то какое -то. Они бы давно уже сдались, если бы не поддержка Франции, Великобритании, Американцев. Украина бы уже сбылась. Не, не Украина, а вот эти нации. Может быть. Да? Все, они, ну, они против нас все. Получается, что третья мировая. К этому. Они к этому не буду. Короче, нам это сильно не понять. Политики. Тут политики, политики. слушаешь, политологов ничего не понять не можешь. Одно и то же говорят, вероятно говоря. Mm -hmm. Хотелось бы быстрее все, закончить. закончилось. Угу. Ладно, спасибо Пожалуйста. Всего вам доброго да. Кстати, я из информационного агентства Ледокол, можно задать несколько вопросов? Ну если быстро а, Сегодня 12 июня Какой-то праздник отмечаем, какой? День России, День России. А, К чему приурочен этот праздник? Снимать не надо Чем? А я могу вот так вот Делать, а. если стесняетесь да. а. А К чему вообще этот праздник приурочен? Почему этот праздник переурочен, это мы стали независимы к развалу Союза. У меня такое отношение. Ни к чему. Придумали все. В общем-то, считаете, что это очень плохой праздник, да? Ну как плохой? Сделали, да сделали. Союз ну, распался, тут ничего уже не поделаешь, назад не вернешь. Так что, как-то так. День независимости. От кого мы стали независимы? От всех других стран, которые, которых мы кормили, не знаю, у меня такое двоякое отношение. Для меня есть праздники, вот, ну, Новый год, День Победы, Пасха. Остальные праздники я не считаю за праздники. Угу. Ну, День Рождения – это личный праздник. Ну, это День, день России, это, наверное, же именно типа, Дня Рождения России. Да, это не как... День независимости, да? Нет, он все-таки приурочен, как День... Суверенитета Российской Федерации. Именно к документу, Ой. с которой декларация является Суверенитет Российской Федерации, который был подписан 12 июня 1990 года первым съездом народных депутатов. Ну, в общем... Не, ну, нормально, нормально. Красный день календаря, и это как бы меня, по крайней мере, лично радует. Лишний выходной. Но он выходным стал только в 1991 году. Нормально. Мне вот так вот, по барабану, я уже сказал, что на тело Да, очередь. <социт> <социт> давайте, давайте, нам нужно. бесплатный напиток от нашего ресторана. Это один файер, один напиток. Приходите. со своими будем? Один напиток. Ладно, а, спасибо. Всего, Всего вам доброго. Здравствуйте. Я из информагентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов? Попробуй. Сегодня 12 июня. Отмечаем, вроде, какой-то праздник. Что это за праздник, собственно? А, к чему этот праздник приурочен, Подумайте. Не знаете? Ну вообще праздник приурочен к, к получается к Суверенитету Российской Федерации ну, это который заключается в подписании документа, который называется Декларат ЦИА, Суверенитета Российской Федерации подписанная 12 июня 1990 году ну, а ты зачем мне все это рассказываешь? Я это знаю. Ладно. А как думаете, от кого мы стали, собственно, независимые? Угу. Да. Можно мы спокойно посидим, пожалуйста? Ну, Ладно. дальше пройдите там, позадавайте. Ладно, а последний вон. вопрос, э, крайний. Как думаете, это хороший праздник? Хороший. Или плохой? Хороший, да. спасибо. Хорошо. Спасибо. Всего вам доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из информагентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов? Я еще раз повторюсь, из какого агентства? Из информагентства «Ледокол». Информационное агентство. Туристическое? Да. Туристическое? Да. Нет, это информационное. А, информационное. Ну, что вы хотите, Мы проводим опрос по поводу сегодняшнего дня. Сегодня вроде как праздник отмечаем, она какой? Вроде, она, он праздник. Только не видно, зачем убрали Тут же стояли трибуны, все, вот, два дня назад. Кому помешали-то? Вот как раз празднику-то бы и пригодились. Там музыка игралась. Я живу вот напротив, дома Доме ветеранов областной администрации. А Слово вроде сидит. вы не употребляете, это на самом деле. сегодня праздник, независимость. Еще и какой вы вопрос да. Ну, вообще, вот насчет независимости, а от кого стали независимы? Ну, от правительства. От правительства? Конечно. Получается так. Но даже... я... я вот мы сейчас, извините, перебью. Я в Совете, в совете Ветеранов, и вот mm -hmm. сейчас... Поменяли там людей, ветеранов, и не собирают ветеранов, раньше концерты были, ну что-то, как-то нас объединяли, mm -hmm. и что-то там было. А теперь все тихо, заглохло, пришел новый какой-то председатель совет ветеранов военный, которым наплевать на нас, а живут они на нашу День России независимость России, да? Это надо понимать, что Россия не должна ни перед кем преклоняться, ни перед какими странами, иметь свою точку зрения, свою точку зрения. Вот. И быть всегда во главе, так сказать, заботиться о своем народе, о государстве, о пенсионерах, о детях. Вот. То есть она ни от чего так же, как человек. Вот я получаю пенсию, например, я да? не завицу ни от детей, ни от кого. И mm -hmm. так мне хочется... Ну, мне хочется фонда. Вот, а, mm -hmm. а хочется то, что вот независимая Россия, да, чтобы она была на самом деле независимой. Вот сегодня вы видите, какое mm -hmm. положение. Все мы, так сказать, в единственном числе. Но мы mm -hmm. все равно независимые. Мы от них не зависим. Вот Раньше я... я, допустим, вот, вот человек партийный. Mm -hmm. Я С партбилетом я в любое авто. Время мог вот сюда заходить, когда я хочу, а никогда не хотят. Раз парт билет показал и пошел куда-нибудь. Все, теперь этого нет. А партбилеты у нас остались, да? И партия есть. А, понятно. Вроде бы. Вот, нет, независимая. Вот Россия от того, не нас. Вот сегодняшний день хорошо показал. Сегодняшняя обстановка в стране показала, что Россия независима ни от кого. Ни от Байдена, ни от Польши, она, ни от Франции. Какие бы они нам не диктовали условия. А мы свое, вот и все, вот мы свое, так что мы вместе. Только вместе. от денег их евросоюзов зависим, да? Не могли своих долларов наклепать, когда страна была большая. Куда-то же средства делись. Подождите, а? а вот получается, вот подписали декларацию о суверенитете, собственно, о России. Она была подписана в 90-м году, а вообще до этого мы были от кого-то зависимы? верно. Ну, э, имеется ли в виду до развала союза? Развал союза вообще был в 191 году. Ну, в 91-м, я и говорю, а какой год-то вы имеете в виду, от кого мы зависимы? Ну, сама вот декларация независимости, то есть суверенитет, она так и называется, декларация суверенитета РСФСР, была подписана 12 июня 1990 года. Ну, мы сотрудничали, я не скажу, что мы зависели, просто у нас было сотрудничество, дружеское сотрудничество, мы помогали всем, Россия всегда всем помогала, спешила на помощь. Вот. А считать, что мы были, как сказать, э, кем-то сжаты, как говорится, я, я так лично не думаю никогда. Мы свободны. А свобода слова всегда была. Интересно, да? Мы больше всех золота в мире добываем. Ну, доллары почему-то американские, а не русские доллары. Интересно, да? Они на наше золото живут все минут. но почему-то бумажки ищут Интересно. Мы, вот наше поколение, вы молодые еще, как говорится, да? Мы всегда считали, что да, мы дружим. Это все вот окружают, которые дружественные страны. А как к ним агрессивно, что ли, относиться? Мы все ездили туристические путевки брали, приезжали страны, как говорится, были дружественные. И я считаю, что это было прекрасно. И мы не, не зависели... Но зависели в том плане, что обмен у нас был, обмен там Тогда получается не было необходимости в этом документе и собственно выхода да, из но, состава ССР. Ну вы, вы знаете, это как бы полиция. Кому-то он помешал, уже... да, интересно. И главное, людей, которые развалили, да, государство и партии, никто не расстрелял, они все живы до сих пор. И нормально, да. Это ж враги народа, надо бы их сразу так и нету их. Ну, это, естественно, надо другой вопрос. Четыре человека сели, в Беловежской пуще расписались, и все на этом закончилось. Ну, это уже такая политика, вы знаете. Мы говорим вот о сегодняшнем дне. Я считаю, что я считаю, что мне от кого не зависит. Туда отвернулись нам тяжело, потому что нас не поддерживают, считают агрессорами. Но, тем не менее, мы с протянутой на дорогу не идем ни к кому. У нас свой хлеб. День города, да? Ничего нет. Ни трибуны, никто не выходит, ни правительства. Ни Ну, день. Это не день города. Город день уже прошел. Скоро воскресенья. Нет, ну, если у нас, что там? День независимости России. Ну, все, и никому ничего не надо. Ну, это понятно, что, может быть... Ну а на День ну, города что день. только концерт был? Я не слышал, что оттуда кто-то вышел и выступал. А День города предполагался, тут был фестиваль, они шли в маске, да, вот через да, вот да, это вот видел. все там, а, на юности там. там. А, нет, <свят> так что вот так. Где печатаетесь или где? Это, это, вас, где это канал? да, информационное, получается, агентство, сам как канал, получается, существует на Ютубе. Ну, не провод... на Айсе, да? нет, нет. новости проводим там, э, э, там различные образовательные программы там например истории приглашаем научных специалистов обсуждение там и прочее ну, Люб... И где это происходит в основном получается на площадке Discord. Там проводится прямой эфир. А, да? Интерактив, да? да, интерактив также доступен. Любой может зайти и обсудить какую-то либо тему. Считаю, что мы ни от кого не зависили, слава богу. Все свое у нас. Урожай будет, скреп будет. А то, что. Они, все, они же все, вот то, что они от нас отвернулись, они только навредили себе. Все стран. Живу, Ладно. Все равно никто не проживет, да? Спасибо. Здравствуйте. С праздником вас. Я из информагентства Ледокол. Можно задать несколько вопросов? не местные. Ну бывает. А Нет, не местных а в сегодняшнем празднике. Троица. Вы про Троицу или про деньги? России. Ну а по, -по, -по, -по, по большей части все-таки об э, дне России. Ага. Как думаете, что это за день? Питенька, скажи. Что это за день? Единение. Единение? По идее, должен быть всей России. Да, все за. Угу. А как вы вообще в целом относитесь к празднику? Хорошо? Плохо? Ну хорошо. Праздники мы. Угу. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Таких праздников не так много. Да, праздников таких угу. много. Ладно. Больше. Спасибо. Ну, Доброго вам не было. Хорошо провести праздник. Здравствуйте, с праздником вас. Я я из информагентства «Ледокол». А можно дать вам несколько вопросов по поводу сегодня? Можно дать несколько вопросов? Да я давайте, из... ну... а, Вот получается праздник сегодня же отмечаем. М -м -м -м -м как, как думаете, какой? Вы троица. Троица. Ну, троица. троица в том числе. Ну, какой-то еще Россия, говорят. Угу. Вроде России не было до этого. Пошли, пошли, это... Понимаете? Россия а ж была понял. до этого. Что за праздник? Кто его придумал? Ладно. А, ладно. А, ну, все, пучком. Ну. А ладно. Вопросы еще. Ну вопросы Вообще праздник получается приурочен к э, Дню Независимости России. Твойцы приурочены. А это уже этот какой-то ну, непонятный праздник. Ну, он дело в том, что на государственном уровне просто приурочен. Не, ну какой? Что к чему? Че он дает этот праздник? Если неуважение к всему. Законы какие у нас? Антинародные. Все антинародные. Угу. Диктатура. Угу. Вот и все. Ладно. Спасибо. Всего вам доброго. Здравствуйте! С праздником Снимаете вас! Здравствуйте, вас тоже. Да, я из информагентства Ледокол. Опрос проводим по поводу сегодняшнего дня. Сегодня... А, день России. Да, сегодня... сегодня день. Да, по поводу сегодняшнего дня, Дня России. О, а, он же воскресенье празднует. В воскресенье на понедельник. Ну да, 12 июня. Как думаете, к какому вообще событию приурочен этот праздник? По названию? Ну, России. Не что-то новое. Ну, не совсем новое, все-таки это к событию в 90-м году приурочено, а именно к подписанию Декларации Независимости Российской Советской Социалистической Республики. Как думаете, от кого-то были зависимы вообще СФСР? нет? Нужно ли было подписывать этот документ, вообще как в целом-то Праздник-то хороший, плохой. Да, любой праздник, если это да, имеется в выходной, хороший, так скажу. Ну, он выходным как раз стал ну, в девяносто первом году. Не, но ну, если вопрос звучит о том, зависело ли СССР от кого-то? Нет, тут, а... э, тут про Россию именно. Саму Россию? А да. Момент? Да, она существовала ну, как же, э, республика. Же, как сказать, про эти ножки буши и все остальное. Ну, видимо, было что-то такое. Поддержка какая-то определенная. А так, ну, в принципе, я больше ничего не скажу. Mm -hmm. это, я, я любитель истории, но я вот историю 90-х годов и начало Тремировой войны вообще не сильно любитель. Mm -hmm. а вот именно за Русь, все остальное урю Романская теория, Лобоносовая теория, так далее. А меня любитель поддерживает. Это такое. Не сильно уликаться. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником вас. Я из информагентства «Ледокол». А э, из информагентства «Ледокол». Проводим опрос на сегодня, по поводу сегодняшнего дня. А что? Mm. ледокол а, у нас стоит этот Нет, это компания, что информационное агентство. А, И что вы опрос проводим. Что вы? По поводу сегодняшнего праздника. Троица, а, а ну, вот троица, для нас троица. Ну и День, день России, день, теперь день, мы болеем, день. тоже за Россию болеем. Угу. А о чем этот праздник вообще? Который? Троица? Нет, я про День России. А про День России, ну это отделились мы. Это день день рождения. Мы все нашей родились страны. в Союзе. Разделились. Теперь у нас теперь одна Россия. А у меня, конечно, все ближние зарубежья тоже были друзья, но вперёд. А как думаете, почему? А? Как думаете, почему? Почему разделились? Да. Ну, как? Каждый хотел как самостоятельности, наверное, а какие-то особенности у людей. Mm. Хотят жить отдельно. Думали, что будет лучше. Как думали? Больше людей. это так, что на физ союз, а так ну, все в свою чашу. Ну, у каждого uh -huh. как -то. А вообще, как думаете, к какому именно событию он приурочен в этот собственно, день? Ну, праздник, да. Ну, вообще, когда. Не записывайте, не надо записывать. Так это для информагентства ледокол, для там а, ничего не страшного. Надо. Ну, если стесняйтесь, могу так камеру не опустить. Так камеру вообще не надо. Уберите все с Ладно. А последний вопрос. Как думаете, вообще это хорошо или плохо? То, что вот такие В события произошли. То, что такие события произошли. И... С Украиной? Нет, нет, нет, нет. Вот именно с праздником связано. Нет, но праздник-то его же может назначить. Президент наш, вот он раз решили, сделали да, праздник. праздник, сделали а праздник. То, что произошло, Здесь, конечно, раз Россия стала, значит, союзный день будет, теперь российский день. Не, не знаю, день. конечно, жалко. было, Был союз, было лучше, конечно. Все были вместе, ездили за рубеж, и все были советские вот все, люди. что происходит а теперь... в жизни, вот случилось это, значит, оно так должно было быть по-другому. Что можно сказать? Так, мне, долго, жалко, мне лично да. жалко, что это разъединилось, да? Потому что я была в Мазару, в Литвееве, в Леванске, в, да, в Украине, в Украине. Да, могли поехать. А теперь нет. вот, нет, ну Россия, Россия. Я тоже -то была в Харькове, в Львове, во Львове в, в Рахаре. Ездили в путёжки с подругой, объехали всю Украину. Была Встречали жить, нас в Германии, встречались мы есть. с народом. В и... Прибалтике было, было. в Украине была. Да. Было хорошо, могли есть были все друзья, а теперь вот, почему-то так. История повторяется, наверное, как-то, да? Кто-то меняется, кто-то меняется, как в семье. А вы как думаете, вот, вы это молодое поколение, как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому... Вы в Советский Союз родились какого года? Нет, я, не нет не мне не вообще не всего же. лишь 19 лет. Я, О -о -о -о. я вообще в начале да? 2000-х только родился. Да, да ты что? А, а мне кажется, мне да. максимум Максим почти такой же вот это самое. А Максим он 21? 99-й он ну, еще он и... родился в этом. Я, в том веке. Я вообще отрицательно уже... отношусь к тому, что да. разъединились. А, и вообще распад ну, и да, вообще да, распад СССР произошел. Мне зашел. тоже как-то не особо. Но раз так случилось, случилось. Раньше за границу не пускали, потом все поехали по всем странам. Могли поехать. А теперь вот опять кто-то не пускает, кто-то запрещает, кто-то вообще визу не дает. Конечно, мне очень жалко и сожалею, но что случилось, что случилось. Что? Значит, так надо мы за Россию делать. болеем. Теперь мы россияне кореннее, раз выросли в Россию. Мы поэтому... были РФ, все и Россия. Мы все равно советские, российские, все равно Мужские. все русские. Мы-то такие давнишние бабушки, поэтому мы там жили, за тут живем. Народ не виноват, коль во власти так все случается, от нас это не зависит, если бы сказали, ну конечно кто да. да, при Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Ельцин, Сама декларация вот об суверенитете Российской Федерации как раз подписана была при Ельцине. Да. Ельцин вот отделилась. Ельцин, Все при Ельцин Россия. Да. Кто там еще? Нет, конкретно вот документ о декларации, он еще в 90-м году был подписан. Как раз этой декларации и посвящен праздник официально государственным. Ну вот и есть, да, 92-й год уже, он, как куча был 92 в 92-м году, в 90-м, в 90-м, да? В 91-м. В 91-м, да, в 91-м. Вот с 92-го, вот Россия, в 91-м, наверное, образовалась замужная жизнь. В декабре, Нет, потом... декабре развали, собственно, происходит Нет, уже развал. В 91-м еще не отделялись. Да? В 91-м году разъединились. Да? 90, 90, да? 90, так, говоришь, я сейчас ау. соврать не хочу. По-моему, то ли в 91-м, то ли в 90-м, что ли, уже Прибалтика отсоединилась. Вот первая Прибалтика, Прибалтика захотела сначала, отделиться. Да, сначала да. как разрешили Прибалтик. Потом Грузия, там это, еще другие. Это стали Барат суверенитетов начался. Да, да. Ну, а потом, когда уже вот, Безоруссия, Украина... Да, ну, это-то уже в 91-м 91 году, да, да. да, собрались, говорю, Травчук, Шишкевич, Беларусь, основной... Подожди, а 92-й-то? Что-то да, в 92-м было. Не 92 -м 92 -м в 92-м году уже Российская Федерация вот, была. В 92-м году Российская Федерация уже да? Ну, там она как раз и получилась, что это осенью была, глубокая осенью. Ну, вот 20 Деловек лет получается, ним, да? 20, там, 20 лет, Ну, а сколько? 90 30 лет. 30, 30, 30 лет? Да, точно, 30, 30. 30 лет. Время летит? Время летит. Время летит. Какие бы да. были молодые, что ли? Ну, 30 лет в Бройсках. Девочки. Почти 45 лет. Да. Ну все, у нас все получилось. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. С праздником вас. Я из информационного агентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов по поводу сегодняшнего дня? вот. Получается, мы праздник отмечаем. А что это за праздник, собственно? День России. Раньше был День Единства, да, по-моему? Нет, нет. Он по-другому назывался. Он до первого февраля? Ну, первый президент, да. то, что был первый, 12 да. июня, да, это был и праздник избрания первого президента, и да, вместе да. все это как бы в одно. День России был, ну, -го да. с 4-го года, то ли третьего года стал День России. Он э, с 1 февраля 2002 года начал называться да, так, как сейчас февраля. называется. Да. да это он, так, я сейчас, надеюсь, не совру, он назывался именно вот День... Суверенитета а, а, а, российской федерации. Нет. Я тебе говорю, что сегодня ну, Ладно. Ну не важно, спорить, конечно. А, В любом случае можете в интернете даже посмотреть. Где, даже в же Википедии там написано конкретно, как он а, назывался. А, как думаете, это вообще к какому событию приуроченный праздник? Вот, он, с чего и как он появился, а сейчас уже это стала традиция и да? ежегодно празднование. Это как бы патриотизм, все-таки ну, немножко да. как бы у нас вот в вашем молодом поколении патриотизм, что то Да, идеология какая-то должна а то у, у нас ничего быть. нет. Ну, а вот в Конституции написано, как раз, что да. идеологии не должно быть никакой. Ну, а как в любом случае? Патриотизм государстве, как без В любом диалогии? государстве Ну, как, как бы. Ну а как? Без идеологии? Как быть? Мы же не говорим за какую-то ту партию, мы просто да. за страну говорим за Россию, мы же здесь живем, мы ее прославляем, мы за ней гордимся и за эту Россию. Мы же ну, советское да. поколение, поэтому нас переубедить в да. чем-то очень трудно, потому мы Я сейчас смотрю, вот молодежь были. тоже прошла там, там, смотри, как они а, молодцы а. А политики партии, говорить, мы да. мы такие, ну такие, да. мы идейные, можно сказать. Я что, тоже воспитан старшим поколением, гораздо говорят, больше. Говорят, это преемственность хорошая, да, принципы-то уже... были какие хорошие. Ну, да. Да. Вы должны, мы все население должны гордиться это наша история, нашей России, в общем, Россией, да? наша история. Россия, она была Пока есть, какая бы она ни да. была, плохая, да. и минусы, и плюсы, но это история. Mm -hmm. Вот, вообще, кстати, как праздник, так, слово тогда уж, Вообще, он приурочен именно к событию, как государственный праздник, к... да, к Декларации Суверенитета Российской РСФСР. Да, получил как вот, Ну, как раз, 90 год. В том период, во втором году в а в день в России, вот это мне очень нравится. Год ну, да. День России как раз в 2002 начал, ну, уже Мне ну, тоже хорошо, 20 лет уже. Тебе сколько лет? У меня сейчас 19. Ну вот, ты уже в России, уже в день, день России, вот ты родился, так что все нормально. Ладно. Ну, спасибо. Да. Всего доброго.